Да, Всем привет, сегодня вот опять Веста э, приехала Спорт, э, стандартная совершенно, прошили как бы, потому что на стандартной прошивке все-таки она не так едет, как на э, сделанной, я еще немножко поправил все-таки, э, Некие там калибровочки ребята испытали в Пензе. Я накинул эти же калибровки на спортовую прошивку. Да, здесь лучше в этом ряду, потому что нам прям... И в итоге потом будет ставиться ресивер тм ровно так же, как и на предыдущем спорте. И будем докатывать это все, потому что на стандартном ресивере X-рейском он там помирает. Суть в том, что спорт начинает ехать с 3000, у него... На валы так рассчитаны То есть он начинает от трех А ресивер у нас после пяти сдувается как бы там валики работают Но не дает ресивер В этом варианте как бы Я думаю поедет получше И ждем пока этот режим ХЗ закончится И только тогда можно будет купить Уже рисак Потому что на данный момент У производителя стоит цех По той причине Что нет материалов просто Вот и все выкатывали эту прошивку но ну, я опять же повторюсь что рис, рисака там просто вот катастрофически не хватает с, с ресивером вообще по-другому совершенно машина едет низы не теряются но верхи при этом раскрываются как как и должны быть там нам где пешкодик налево надо обратно там наверное нормально а вам кстати куда ну, ехать за сд сейчас выйдет а, ну вот по за прокат... сд прокатить как раз как раз на богатарском выезд на, ЗСД. Ну, она, на самом деле, я как только тронулся я сразу почувствовал она перестала дергаться ну дерготня это не, не это ерунда Ее, она как не избавляется в прошивке избавиться от нее очень легко и ну, она тоже достаточно сильно раздражает когда ты поехал, а она начинает да. вот, это вот но у нее получается крутящего момента на низах мало она не может ехать. А здесь э, за счет фазы это лучше в этот ряд вставай и прямо там аккуратно асфальт срезали. Ну, частично его. И получается, что момента крутящего нету. Она, ты переключился, а там нифига. И, и, и реакция на педаль там такая, она ватная. Ты, пока она там ну. докрутится до нужных оборотов, только тогда начинает как бы ехать. Да не, он сейчас первую на вторую щелкнул. Да, вот, А здесь ну, момент крутящий пошла. внизу нормальный и наверху нормальный. То есть она да. получается такая недерганная, она эластичная, равномерно набирающая, как бы, ну, крутящий момент растет ровно без провалов без, без каких-то там проблем и на, намного комфортнее при этом передвигаться но ну, кажется как будто она как, как будто хуже едет но uh -huh. многим потому что нет вот этих пинков и рывков она uh -huh. как бы просто разгоняется равномерно вот и все а по сути она как бы едет гораздо быстрее просто не ощущаешь вот этих резких перемен Давай, ну рывки эти не нужны, но я говорю, многих смущ... не смущает, а думаешь, что если рвет, то... Да, то значит она типа валит, но по факту это не так далеко. Совсем. Да. Ну в общем-то будем ждать пока рисаки начнут появляться и потом уже будет установка сюда и паука и ресивера. Ну и соответственно все это... Я думаю, уже может быть выкатаем к тому времени, но выкатаем еще раз, в принципе, ничего проблем никаких нету. Хочется сделать именно нормальный едущий спорт, чтобы он, он ехал именно. А не тупил, дергался или еще что-то. Ланика, так что все не забываем опять же ходить под видео там, ВКонтакте и на драйв. Ну и всякие вот эти там колколы, жмем подписочки и всякую дребедень там. Ну и хейтера там эти. Антилайки, как обычно, они там любители ставить. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.